Всем привет, господа! Мы с вами находимся в Солнечной Анталии. Сегодня у нас конец декабря, на улице примерно 22 градуса. И сейчас я хочу показать вам несколько предложений, квартир, которые вы можете купить по абсолютно недорогой стоимости. И сейчас мы с вами это все посмотрим. Но для начала я хочу сказать, что мы находимся с вами недалеко от центра города. Он здесь прям рядышком, здесь рядом есть стадион. И, в общем, вся инфраструктура для того, чтобы комфортно жить. Это ровная местность, но и сама вообще по себе Анталия, она ровная. Просто для тех, кто, например, нас смотрит из Сочи, переживает, что не хочет гор, так вот их здесь нет. И сам по себе комплекс, он закрытый такой территории, здесь, значит, есть подземная парковка, вот такой вот бассейн, их, кстати, сливает всегда на зиму, то есть вы не сможете тут купаться. И вот такие вот дома. Дома аккуратненькие, вообще сама по себе улочка тоже такая прям аккуратненькая, низкоэтажная, вот можете посмотреть, то есть это вот основная такая подъездная часть. И здесь, значит, есть квартиры, 1 плюс 1 и 2 плюс 1, это именно жилье для тех, кто хочет вот переехать в Турцию и в основном жить здесь. Все как бы здесь есть. Пойдемте с вами вот в этот вот дом, я просто покажу вам несколько вариантов для того, чтобы вы понимали, как выглядит такое, ну, относительно бюджетное жилье в Анталии и сколько оно стоит. Давайте, наверное, начнем сначала с 1 плюс 1. Выглядит она вот так. Как вот мы с вами заходим, оказываемся вот в такого размера спальне. Ну, вот такая хорошая, да, то есть здесь и гардеробную зону можно сформировать. Здесь вот санузел вот так выглядит. А с этой стороны у нас находится кухня. То есть вот сам островок. Здесь вы можете доукомплектовать ее мебелью. Вообще на самом деле турецкие застройщики сдают всегда квартиры вместе с мебелью. но именно с кухонной. Но без техники. То есть вы уже не заморачиваете, просто ставите сюда свою технику и так далее. Тут у вас какой-то стол разместится и есть еще небольшой такой балкончик. Вот так он выглядит стоит эта квартира на сегодняшний день 96 тысяч долларов это однокомнатная а есть еще двухкомнатная она вот здесь общая площадь у нее ну именно вместе с балконами 90 квадратных метров если говорить про реальную площадь вот которая сейчас есть в районе 80 здесь у нас также кухня. она такого уже размера как и было раньше но в один плюс один. здесь выход на балкон и в этой части у нас расположены две спальни. Они небольшие. Вторая вот такая. И здесь у нас санузел. И вот эта квартира на сегодняшний день стоит 123 тысячи долларов. То есть вы ее можете рассмотреть, приобрести. Все, конечно, я вам не буду показывать. Смысла нет. Но сам дом как бы выглядит неплохо. Места общего пользования вот такие. То есть приятно в такой заходить. И есть подземная парковка, есть бассейн, и самое главное, что недалеко до всей территории. И территория закрыта еще. Ну, а это, господа, прям большая квартира, и посчитайте, раз спальня, два спальня. Здесь у нас находится кухня отдельная, маленькая. Здесь у нас три спальни с выходом на балкон вот туда. И за этой дверью еще и зал. На сегодняшний день эта квартира стоит 155 тысяч долларов. Можете пересчитать, но это действительно недорогое предложение. И у вас как бы есть все: бассейн, парковка, территория и достаточно приятные дома. Так что, господа, если интересуетесь приобретением недвижимости здесь, в Анталии, хотите переехать сюда жить? Или переехать, может быть, отдыхать, или там переехать и а, находиться здесь какое-то определенное время, то без проблем. Вот такой вот вариант можете рассмотреть. Ссылки на нас указаны внизу в описании к этому ролику. И помните, что мы в сан са занимаемся курортной недвижимостью не только в Анталии, но еще и Дубай, Сочи и в будущем будет Бали. Северный Кипр, кстати, еще есть. Так что много на самом деле мы чем занимаемся. Ссылки внизу указаны, господа. Вам всех благ, хорошего настроения и пока.